Этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. вы вы вы вы вы вы вы вы вы вы самое предпраздничное среди новогодних. Хых. И самое новогоднее среди перепичных. <Слышленный> хых. Хых, хых. Программа, которая называется Экскременты. Сегодня у нас не будет экспериментов. Письма, друзья. Вот пишет нам Марс. Пишет нам один единственный вопрос. Сорос. Ха-ха-ха-ха. Как мне в Новый год безопасно пыхнуть конфетями? Двумя. Дело в том, что раньше мамы. Опасно был конфетями, и мы знаем, что, что из этого получалось. А мы сегодня покажем вам, как это сделать опасно. Значит, для этого нам понадобится конфетти. <музыка> вот они. Пыхалка. Вот она. На -на -на -на -на -на -на. И два... Два пакетика травы. Жа. Эти пжи, изготовленные из обыкновенного жа. Суть в чем? Берем немножечко жи. Берем жа. И получится у нас совершенно безопасная жижа. <как> Берем немножечко пыхалки. И ну буквально несколько миллилитров, буквально чуть-чуть. Вот Берем жи номер один. А я... М. нын. И всовываем его, да, вот именно всовываем прям глубоко туда вот, глубоко-глубоко-глубоко. Берем конфетти. Пошел, пошел, пошел. И ак а аккуратненько засыпаем. На этот жиж сверху. Сверху-сверху. Таким же живожом номер два. Все это мы Еще сверху вставляем обык обы резиновательную палочку. Все, друзья, программа можно говорить. Да ладно. А собственно, да, да, да, весь Magic. Там у нас вода. Да, мы с вами люди. Да ладно. Опытные, знаем, что вода при закипании что превращается в пар. Пар занимает гораздо больше объема. Вылетит наружу. А вместе с лжами вылетят и наши кепшки. -ке. Ну что ж, друзья, давайте хыхнем. Когда пробка вылетит наружу, ну, произойдет, естественно, счастье в виде обыкновенного фейерверка. <пух> <пух> <пух> вот он, друзья, ура! <пух> да здравствует Новый год! <пух> так, сука! Подписались все нахуй на этот сайт! Быстро, пейтеры! <пух> нахуй, ебнутые! <пух>